Алло. Алло, здравствуйте. Алло, вас здравствуйте. не слышно. Алло. Здравствуйте. Алло. Кто это? А вам звонит стоматология? Евросом, город Сургут. Алло, слышно? Слышу, Алло. слышу. Да. Минутка будет послушать информацию, быстренько расскажу. Алло. А что а вам надо-то? Че вы звоните людям? А целька пригласительна бесплатный осмотр. Ну. А я вам делаю оферту встреч. Я вам делаю оферту встречную. Продолжая разговор со мной. Вы мне обязуетесь выплатить 1 килограмм золота за каждую минуту нашего разговора. Будем дальше разговаривать, нет? Все-таки нетряво тут указано, что вы музыка крут. Классно. Всего доброго. Что там указано? Алло, Антон, день добрый. Добро. Да, это вас Валентин набирает, являясь представителем компании «Си Group. А цель звонка – это обсудить с вами перспективы инвестиций, то есть в акции крупных российских и иностранных компаний на московской бирже. Может быть, слышали, рассматривали на перспективу. Как зовут? Валентин зовут. Валентин. Тебе нравится то, что ты делаешь? Еще раз. Тебе нравится то, что ты делаешь? Вот людям звонишь. постоянно. Не предлагайте именно получать дивиденды? по российским компаниям, ну да, вполне нормально. А ага, тебе за это деньги платят? Ну, как в любой другой компании, Freedom Finance, не у нас, есть, везде платят. Банки себе работали, думаю, вам бы тоже платили. Ага, а, а тебе понравилось, если бы тебе днем, и ночью звонили с подобными предложениями? Ну, мне также звонят с Тинькова, ну, тебе... Сатона звонят. Тебе это нравится? Мне интересно было, Ну, бывают интересные предложения послушать мнение со стороны. Не, а если днем и ночью будут какая-то постоянно звонить, тебе понравится? Ну, меня звонят как минимум там, два раза, три раза в день. Я тебя не спрашиваю, как сейчас. Иногда, да. иногда я сам перезваниваю. Я тебя не спрашиваю, как сейчас, я тебя спрашиваю, если будут каждую минуту звонить в будущем, тебе понравится? А, каждую минуту? Ну да. Это уже другое, смотря а. какая компания. Так, не, я тебя спрашиваю, понравится или нет? Думаю, нет, то а что такое? Если каждую минуту, именно буквально каждую минуту. А ты каждую минуту звонишь или, или зави... 2-3 звонка делаешь? Нет, не 2-3, нет. Где-то 10-20. Ну, примерно так и есть. Что нет. примерно так и есть? Ну, то есть ты, ты делаешь то, что тебе бы самому не понравилось, только если бы ты находился по другой стороне трубки? Нет, немного по-другому. 10 звонков с утра и 10 звонков после обеда. А все остальное – это уже встречи с клиентами. Ну, выходит 20 звонков в сутки, правильно? Ну. Каждый, каждый звонок, если по… Ну, это не одному же человеку, правильно? Если в час хотя бы один звонок сделать э -э, ну. перерывами, то получается ты круглосуточно людям звонишь? Нет. <свят> ну Как нет? <свят> ну вот так нет. Я сказал среднее. Это может быть и 10 в день, это может быть и 20, это может быть и 5 в день. А, Все зависит а, именно от встречи с клиентами. Это сказал среднее. Потому что есть клиенты, которые, соответственно, допустим, на месте в Москве, либо тут, э -э идут встречи, презентации и так далее. Ага, а подожди, клиента, подожди, подожди, да, а с клиентами да, да, ты, да. Как, ты как встречаешься? Так же? И выходишь на улицу и там выдергиваешь людей и там стучится? На улицу? На улицу? Ну, ну вы, знаете, вы как-то так все утрируете, выходите на улицу и так далее, понимая, ваш а, такой легкий сарказм, но на самом деле это не так. А а на самом деле идет созвон с клиентами. Предоставление, как к этому относится, а, что а думает. А созвон. И, вот, и соответственно вот идет уже намечается встреча отлично. личная. Отлично, отлично. Ты сказал, ну, что, вот. босс, созвон. Когда ты приходишь к человеку в дом, и он mm -hmm. тебя не звал, ты нажимаешь на звонок, mm -hmm. чтобы позвонить в дверь. Это в Ну no, не... вот я вам звоню. Это в принципе тоже созвон. Это все равно, mm -hmm. что ты пришел mm -hmm. ко мне домой и позвонил, хотя, mm -hmm. я, хотя я тебя mm -hmm. не звал. Mm -hmm. uh -huh. Ага, uh -huh. uh -huh. no. Ну? Ну, ну. Ты сам сказал, что мне ну, не нравится, не понравилось бы это все. Что не нравится? Каждую минуту? Но ну, если вам каждую минуту кто-то звонит в дверь, ну, я думаю, это никому не понравится. Если вам звонят раз там, в два дня, в три дня, ну, что здесь такого? Ну, а, то есть ты говоришь, ничего страшного, если мне каждую минуту разный человек будет звонить в дверь, да? Ну, я не, не говорю ничего страшного, если один человек, но сколько вам звонят в день? Ну, это, же, это, это же все разные люди. Тут ничего страшного. Подумаешь раз в минуту каждый это, день. А вам раз минуту. так звонят? Ну, примерно так иногда бывает. Mm, ну, и что из этого? То есть все виноваты? либо как? Хочу узнать вашу идею. чему вы это клоните? Да я клоню к тому, что ты занимаешься тем, что тебе самому не нравится. Почему? Потому что... Вот почему вы решили за меня? Вот мне такие я, интересные. Я не на тебя решил, и ты, ты же штаба это сказал. Переслушай за запись звонка. Не ну, э, Во-первых, нет, запись не идет. Запись идет звонка, это когда идет предупреждение клиента о том, что запись звонка идет по законодательству Российской Федерации. Предупреждается клиент, когда идет запись звонка с юридической стороны. Да без, записи, разницы. Нет. без разницы, все равно у вас напишут. Почему без разницы? Вот видите, вы опять все клоните без разницы, без разницы. Если нет записи, что слушать? Да я просто за... это, знаю, как у вас кол-центры работают. Какое-то в инстаграм на обеспечение стоит. Все, все М -м, будет, какое? А? Телефон стоит? Нет, стоит? не просто телефон. Это ты думаешь, что просто так телефон? Какой? Просто трубка. А, -а, -а, а Ну, вы знаете, опять же, все решили, не знаете, как э -э, весь формат работает. Зайдите к тебе банально на сайт нашей компании, посмотрите фотографии, как выглядит э -э, зал переговоров, как выглядит э -э, там, не знаю, э -э, даже, даже банально столовая, я не знаю. И вот э -э, то, что вы говорите, это, возможно, где-то, а у других каких-то непонятных компаниях, то да, я, я не спорю, но у других нормальных это все по-другому. А, а вы, а вы самые честные, вы просто так в дверь никому не звоните, да, не приходите. Почему? Почему? Что вы имеете в виду? Ну, в чем я... именно заключается сама ну, ну я вот звонок заказывал, у вас. Ну, ну. я тебе добро давал мне звонить. Ну, ну, вот я вас набрал и хотел вас узнать, именно как вы к этому относитесь. Если, то есть положительно, отлично продолжим. Относитесь э, отрицательно, ну, значит, без проблем. Ваше, ваше право. Так ты на вопрос не ответил. Я у тебя заказывал да. звонок. Так вот, Инна, это я вас набрал узнать. Вы не заказывали, нет, поэтому нет, я вас набрал нет, узнать. Нет, как вы нет, к этому относитесь? Ты, ты позвонил мне, по сути, в дверь. Ты зачем мне позвонил? А -а -а, я вам что, не звонят в двери. А, то есть вам, кто звонит в дверь, там что-то узнать, вы сразу начинаете агрессивно на человека как-то там задавать вопрос, а вам нравится звонить в дверь, а вы с какой целью и так далее. Правильно понимаю? Вот такой. Так я тебе вот ты опять этот вопрос, уходишь от ответа на вопрос. Я тебе давал добро мне звоню. Ну я вас узнал, позвонил вам узнать. Даете добро либо нет? И, и что ты каждому так звонишь? Вы даете добро, чтобы я вам позвонил? А, нет, я не даю добро. Я спрашиваю человека, как он к этому относится. Во-первых, как я вам вас просил. И хотите, хотели бы вы для себя это рассмотреть? Все. Уже в зависимости как человек. То есть не, человек реально до себя не, рассматривает не, не, не, это, какую-то альтернативу не, без проблем. Но Валерий, если не, как вы не, нет, значит нет. Все. Не. Ты вот следишь за разговором, ты меня ни разу не спрашивал, нравится мне то, что ты мне позвонил или нет. Так я вас спросил, я говорю, слышали, рассматривали, может быть, для себя, как к этому относитесь. Это вы меня наверняка не услышали. Так ты спросил про предложение, которое ты мне хочешь втюхать. Это предложение, инвестиции. Ну, втюхать – это ваше уже выражение. Так в чем ты делал, что втюхать. Я же тебе... Я, ж... ну, я это... спросил у вас ваше мнение. Вы уже как к этому относитесь, сказали, нет, это мне не подходит, не интересно. Все без проблем, ваше право. А как бы уже дальше? Все, до свидания, до свидания. Подожди, ты рец... ну, что ты на вопрос ответишь, нет? Ну я вам на вопрос уже ответил. А вы на вопрос ответите? Я же вам задал. Как вы к этому относитесь? Вы уже начали сразу. К чему? 5 и 10. -е, 2 -е. и так далее. Подожди, к чему? Верно ведь. Верно. К чему? Ну, вот к чему? К чему? А ну, вы к чему? Ну, я вот тебе к чему? задал вопрос. Я вам тоже задал вопрос изначально, как вы к этому относитесь, но я уже понял, что никак, Но могли бы нормально изначально сказать, ну, отрицательно, все без проблем, тема инвестиций, значит, для вас точка стоит, все, вас больше никто не наберет. Молодец, хорошо выкручиваешься, так на вопрос-то ответишь, нет? Я тебе давал добро звонить мне, нет? так вот поэтому я вас и набрал, чтобы узнать. Я, говорит, ударил человека, чтобы узнать, да, что я его бью или нет? Ну, знаете, вы здесь уже берете дверь, уже берете ударить, пятое, десятое. Вы тоже выкручивайтесь хорошо. Так это не я не уже, ну, я, я тебе не могу. Вот я набрал вас, вот, набрал вас конкретно с целью. Он сказал цель звонка, сказал, какая компания. и Узнать, как вы к этому относитесь, что думаете, хотите, не хотите. Дальше дело за вами. Так я я тебе давал добро мне звонить. Я вам сказал, я вас набрал, чтобы узнать ваше мнение. Вот и все. Ну, ты узнал мое мнение? Да, я узнал, да, вы сказали, вот я к этому отношусь отрицать, это нормально. Вы относитесь, у вас именно, э, соответственно, нашей компании CF, больше никто не наберет, это нормально. Ну, ты Потому что может, вы отрицательно Валерий, к этому относитесь. Валерий, ты лукаешься, я тебе не говорил, что я отношусь к этому отрицательно. Ну, по-вашему уже диалогу, то есть... Так это твое личное. Мы уже к этому настроены. Ну, нет. значит, я могу. Ну, значит, здесь заблуждаюсь. Что, если вы к этому относитесь хорошо, потому что это, ты... без проблем. Это уже другое. Это уже другой вопрос. Ну, потому... так как мы с вами говорим письмо минут о дверях, то. По сути, ты пытаешься выдать свое личное мнение, суждение за мое. Да, мое нет, я сказал, я могу заблуждаться. Я если заблуждаюсь, я говорю, что а, а, а, а, а как он мне можешь... нормально при... А как ты можешь нормальные предложения людям сделать, если ты уже несколько раз заблуждался в ходе разговора? Ну, я заблуждаюсь по ходу вас конкретно. По ходу своего того, что хочу вам предложить, это уже другое. А, тут я заблуждаюсь, сам не заблуждаешь, да, специально? Нет, здесь вот именно касаемо вас, как вы к этому относитесь. Вот именно. А касаемо уже предложения, это дело другое. Врач может заблуждаться в психологии пациента, но если он знает, что здесь болит это, там болит это, надо знать анализ на это, то то же самое. Так, а теперь самый главный вопрос. Откуда у тебя мой номер телефона? Да, без проблем. Этим занимаются маркетинговые дело, обычно берут номера с интернета. Может быть, где-то просто, как вам сказать, на каких-то сайтах объявления. Если же нет, то, может быть, являетесь руководителем какой-то организации, то это открытая база данных EGRU, то есть единый государственный рейс, юрлиц России. Ну, либо первый, либо второй вариант. Ну, говорю, открыто какие-то. А там рядом не заметил, была приписка, типа, звоните, кто хочет, когда хочет? Ну, если вы являетесь э, юрлицом, ли, юр то вы являетесь уже публичной личностью. Вас могут набрать, обсудить с вами какие-то проекты, э, сами там, институционные, либо... Э, ну, ты, ты сейчас кому звонишь? Юрлицу? Ты сейчас А звонишь. Я вам сказал, вы сейчас вы спросили, откуда номер. Я вам звоню как человеку для начала, а дальше вы себя как хотите, так и поизоляционируйте в плане открытия счета биржевого, потому что можно открывать как юрлицо, может открывать как физлицо, потому что на бирже есть физики и юрики. Ну, То ну, можете... не имеешь, кому ты звонишь. Я вам сказал уже, откуда номер. Я же не знаю, кому я звоню, за вами же не слежу. Я же не ФСБшник. Нет, ты мне не сказал, откуда номер. Ты предположил только. Я вам сказал. Два варианта. Либо вы оставили номер в интернете, первый момент, либо второй момент, вы являетесь юридическим лицом. Если для вас это так принципиально, а, то есть откуда номер, я могу сейчас дать запрос, и в течение там, двух минут мне маркетинговый отдел скажет, откуда ваш номер. Давай перезвони, жду если ты честно да без, проблем, да без проблем Жду. Все, да без проблем все ждите алло да еще раз здравствуйте слушаю а, соответственно вот предоставлено вы ранее были ликвидатором то есть фирмы револклон так и что да и там соответственно контактные данные ваши остались я так понимаю вот вы являетесь неким родом, юристом. Правильно понимаю? Так, а, а, а с чего взяли, что это именно я? А ну, там это? написано, соответственно, имя Антон. И чё? И что? А вы ну, откуда взяли? его взяли? Ну, вот ты его набрали. А вы Так вас набрали. Вы сказали, если вам бы обратились по имени Антон. Вы сказали, это не Антон, это там, к примеру, Михаил. Ну, значит, не туда попали, все, до свидания. а с чего ты взял, что я Антон? Ты даже не понял. Я не убедился, не попытался. Но кто тебе это ответил-то? Ну, и я могу опять дать информацию, мне скажут дальше что. А дальше что? Чего дальше что? Ну, узнаю, ну и что дальше. Что, зависимо от того, что вы не гражданин страны, не имеете права инвестировать, либо что. Я не могу понять вас. Я тебе говорю о том, что... Или для вас это так важно, кто вы? Или так для вас важно, кто вы? совершенно по людям, не спрашивай, кто вы. Чей... Это а, механизм. мне надо... Кому а, я понял. То есть мне надо вначале позвонить, сказать, э -э -э, там кому принадлежит этот номер. Ну, ну допрашивать, да, человека, правильно понимаю? То есть на допросе будет. Допрашивать, а у тебя что, полномочия есть допрашивать? А, так вы сами сказали, так надо же спросить, допрашивать, кто, пятое, десятое. Так поэтому я хочу вас узнать. Вас набрал, вам представился. Узнать, как ваше мнение. Вы уже от этого уходите куда-то в дебри. Вот и все. Так, Валерий, а у тебя какая должность? О, так, ладно, Антон или вас как там? Но ну, я думаю, все-таки вас зовут Антон. Я все-таки туда попал, ладно, я так понимаю, у нас с вами снова диалог не, не получится, я понимаю, не знаю, инвестируйтесь, вы инвестируете. А, я очень а рад за это. А, а, а, а, а, а что ты сразу диалог завершаешь? А, а меня, нет, возник, а это... меня очень заинтересовало твое предложение. А, ну, знаете, надо было раньше говорить, что заинтересовало, что а Они... 10 минут мы с вами ходили, вокруг до да около, 5 -е, 10 -е. Сейчас а вам куда? интересно, а мне уже нет. До свидания. А а куда? Стой. Да, вот вас тут указано, что вы музыка крутая, классно. Всего доброго. Что там указано? Сняли. Антон, здравствуйте. Кто это? Это вас Юрий набирает представитель компании Prime. Хотел пригореть несколько минут, удобно? <связь> Ты кто такой вообще? Откуда мой телефон знаешь? Набираюсь с компании Prime вас, представитель финансовый. Юрий меня зовут. Что за компания Prime? Чем занимается? Какие аналитическая компании. Хотел с вами обсудить такое направление, как торговля на финансовом рынке. Тематика знакома для вас слышали. А кто тебе мой телефон-то дал? А с каких пор мы на ты вообще с вами перешли? А как хочу, так разговаривать. Тыкайте, тыкайте, тыкайте, тыкайте. С каких а пор мы перешли а с вами а, на ты"? а как хочу, так и разговариваю. Ты с чего мне позвонил? С телефона. Ага, логично, молодец, выкрутился. А откуда тебе номер телефона взял? Предоставил маркетинговый отдел, медиаскоп. А никто не выкручивается, я вам говорю, как есть. Понимаете? А вы почему так разговариваете? Я понять не могу. Вроде я... Скажи мне, Юрий, как есть. Говорите громче. У тебя совесть не страдает, когда ты звонишь в днем и вновь. Громче говорите, плохо слышу. Ну так ты скажи, чтобы там у тебя в колл-центре потише говорили, еще? А у меня никого колл-центра нет, я звоню вам с брокерской компанией. А, спасибо, -а -а. а так Поэтому просто делайте... Поэтому... Потому что брокерская компания. Это же есть ответ на ваш вопрос. Так ты брокер или кто? Или просто на телефоне сидишь? Да, я брокер. Серьезно? Да, вот набираю в свою компанию непосредственно потенциальных партнеров Это а -а -а. торговле. Ну, давай, расскажи мне, что сейчас с рублем творится и будет твориться. А что, вы не видите, что с рублем творится? Не понимаете, что с ними происходит? Я-то вижу, меня твое мнение интересует. Ну, я не выскажу свое мнение по поводу рубля, обсудить, в принципе, направление торговли на финансовом рынке и сотрудничество с компанией, которую представляю. Ага, -а -а. то есть некомпетентен, да? Неуполномочен? Да что вы имеете в виду? В чем для вас заключается компетенция брокера? Так ты брокер или кто? Или просто мне под обновлением Да, я брокер. Говорю, в чем для вас заключается компетенция брокера? Ну так ты, если брокер, поясни мне, как дальше будет ситуация развиваться на рынке с рублем? Как служатся геополитические обстоятельства, так и будет развиваться. Mm. Какой объемный Вам как в долгосрочной, в, долго, в долгосрочной перспективе или в краткосрочной объяснить? В краткосрочной неделе. Угу, неделя. Ну, скажу вам так, что в недельном таймфрейме надо заказывать вангу, которая скажет вам, какие завтра будут приниматься решениями главами государств. Исходя из этого, какие санкции будут приниматься. На сегодняшний день есть санкции со стороны Японии. На фоне этого рубль ослабевает. Я вам не могу сказать, что будет в течение недели, потому что, в принципе, вам этого сказать не может никто. Рубль волатильная валюта на сегодняшний день, самая волатильная, которая есть как раз таки на мировом рынке. И волатильность это связано с напряженностью, которая сейчас возникла в связи с выполнением независимости суверенитета двух, э, скажем так, уже государств на сегодняшний день. Что будет завтра, даже вам никто не скажет, и послезавтра, понимаете? На сегодняшний день санкции со стороны Японии абсолютно неожиданные были. Но тем не менее, внесли тоже свои коррективы. Как раз таки на показывает довольно неплохое влияние на нашу российскую валюту. А что, у вас, там должен... вас именно рубль интересует? Не, меня интересует, у вас там, вот у вас же большая фирма, правильно? Много брокеров. Да, у нас 87 действующих специалистов. Ага, а что, среди них нету, что ли, Ванги? А вы как считаете, вот... Если я вам позвонил с брокерской компании, а не с гадального дома, есть тут ванга или нет? А, ну я просто, ты же сам говоришь, если если была ванга, а да, как так у вас? 87 брокеров и ни одной ванги нет. Как вы работаете? Ты вроде по голосу взрослый человек, взрослый мужчина. Неужели думаете, что это смешно? У вас хоть самого улыбку какую-то натягивает на лице эти слова? А кто ну, смеется? Я на полном серьезе спрашиваю. Я вам на полном серьезе говорю, что вы не до разу. Что? Что слышали? Ну, повтори. Так, зачем повторяться? Говорю один раз. Ага, все. Активируйте, активизируйте свои локаторы, повысьте громкость как-то и слушайте. Ага, все сказал? С каких пор мы на «ты» перешли, я спрашиваю. Я тебе вопрос задал, ты все сказал или еще что-то есть сказать? С каких пор перешли на ты, чудо. Объясни мне, пожалуйста, с каких ага. пор мы перешли на ты? Ты хочешь поумничать тут? Ага. Ты хочешь ты... быть или решил казаться ярлы... кем? Да, за, за свои... да конечно, ярлык. ярлык. Ярлык, я на тебя такой ярлык навешу. Я <Стут> <Стут> <ты, Стут> даже представить ты понял. Ты таких слов даже в детском лагере не слышал свой адрес. А, я вижу, как тебе нравится, <Стут> твоя... Нравится, как твоя работа, звонишь людям, начина... начинаешь на них ярлыки навешивать, да, если не слышите. Ну конечно, конечно. Так ладно, вообще. Мне просто нравится, мне просто нравятся люди, которые пытаются казаться кем-то, а по факту вот не имеют никакого представления, в принципе, ни о чем. А, ты про тех, кто в зеркале hiç... знал. Вот ты задал вопрос про рубль. К чему этот вопрос был, если ты, тупица, сам ни в чем не разбираешься, и я мог тебе сказать абсолютно любое. И ты бы кивал бы и улыбался бы. Так ты так сказал любое, потому что ты некомпетентен в этом вопросе. Ну как некомпетентен, Я тебе сказал действительно суровую, которую на сегодняшний день. Зайди, проверь данные, которые я тебе сказал. Я не собираюсь, ничего проверять, не делать ничего. Ну так а зачем ты тогда свой варю открываешь вообще? Да, мне интересно с тобой пообщаться. Ты вот в ними тратишь и не понимаешь, что ты других смешивай. Спецы... Да, конечно, конечно, конечно, тебе интересно. Тебе интересно пообщаться сразу с этими людьми, потому что, вот, ну, исходя из общения с тобой, смей предположить, что у тебя таких в кругу твоем нет. Так ты вот набирайся, понимаешь, хорошего. От а а этого ты диалога какую-то пользу для себя. Подожди, а ты долго развивал у вот себя вот это вот умение навешивать ярлыки людям и хамить и грубить. Долго развивал? Да это не надо развивать, это врожденное. Да? А кем родился, там? Ты обретенные навыки. И ты родился и сразу хамил. Кем родился, я и... Сразу по да. начал хамить и навешивать ярлыки на них, да? Ну, вот в твоем представлении ребенок новорожденный умеет разговаривать, умеет хамить, умеет вешивать руки. сам сказал, с рождения. Так с рождения, это было в крови с рождения. Короче, что я вообще с тобой дурачком разговариваю и трачу время, вот я понять не могу. Мне интересна ситуация с рублем. Я так и не рассказал. Все-таки что тут указано, что вы музыка круто. Mm -hmm. Классно. Всего доброго. Что там указано?